Всем привет! Меня зовут Мария. Я специалист по работе с клиентами WebCom Group. Грядет проверка рекламодателей Google. Поначалу планировалась проверка только рекламодателей США. Теперь список расширили, и в него вошли Россия, Украина, США, Индия и Канада. Позже, в течение нескольких лет, и весь мир. В первую очередь проверка коснется компаний, продвигающих товары, услуги и контент информационного, предупредительного и образовательного характера, а также контент, размещение которого регулируется законодательством. Предварительно рекламодатели, попадающие под критерии проверки, получат уведомления по электронной почте и в интерфейсе аккаунта. После получения уведомления организации из России должны будут предоставить один из следующих документов свидетельство о регистрации, сертификат налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер. Для организации из Украины затребуют один из документов свидетельство о государственной регистрации юридического лица, учредительные документы и устав компании, свидетельство плательщика НДС. Физлицам из России придется предоставить на выбор паспорт, водительское удостоверение или прописку. Афигницам из Украины – загранпаспорт, внутренний паспорт, идентификационную карту, водительское удостоверение или карту резидента. Полный список документов можно посмотреть по ссылке в описании. После предоставления документов проверка займет от 3 до 10 дней. В случае, если рекламодатель после получения уведомления за 30 дней не предоставит документы, аккаунт заблокируют. Так что внимательно читайте почту и отслеживайте все сообщения в аккаунте. Рекламные агентства могут пройти проверку от лица клиентов, предоставив все необходимые документы. Проверку придется проходить для каждого аккаунта отдельно. После прохождения проверки информация о компании начнет показываться в рекламных объявлениях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!